Дорогие друзья, у меня лето, заканчивается старый год, и вот-вот скоро начнется новый. Я надеюсь, что старый у вас прошел великолепно. Если вдруг что-то было не так, ай, махните на это рукой, потому что Новый год сулит нам больше улыбок, больше удовольствия, больше радости. Ну а ради чего мы тогда живем? Я вместо бокала шампанского держу вот этот кокос. Я решил, что в этом году раз в жизни, хотя бы хотя бы вот раз всей моей жизни, я буду Новый год встречать не зимой со снегом и с елкой, а вот с такой вот пальмой и на пляже. Я хочу поднять этот бокал за то, чтобы у вас все мечты сбывались. Загадывайте, когда будут бить куранты побольше. Всего побольше загадывайте, тогда что-то исполнится, и это наполнит вас радостью. Хочу пожелать вам, чтобы ваш стол был всегда изобилен. Потому что когда на кухне что-то шкварчит, когда раздается такой какой-то чудесный аромат, всегда думаешь, да, в нашем доме тепло, уютно и вкусно. А когда вкусно, это значит, что? Значит, мы все довольны. Потому что, как говорят, голодный человек, злой человек. Поэтому я вам желаю, чтобы все, все, все, все, все превратилась в вашу мечту. С наступающим Новым Годом! Оставайтесь с нами. Я очень благодарен, что вы весь этот год были со мной. Присоединяйтесь, и присоединяйте, просите, ваших друзей к нашему, так сказать, маленькому сектантскому обществу. Вкусно поесть. Это же ведь не грех. С Новым Годом и всего самого наилучшего. С вами был Яши, повар Василий Емельяненко. Увидимся скоро. Thank you.